люди очень опрометчиво создают сайты и думают что их сайт кто-то должен находить потом запускают рекламу ее запускают запускают facebook или запускают ее где-либо на самом деле так это все или так эта система не работает все надо начинать так и у вас уже есть сайт я вас поздравляю вы первый этап преодолели то есть создали программу создали сайт с описанием и так далее теперь вы должны донести себя и создать экспертность свою каким образом Легче всего это сделать так. Сделайте в Facebook ролик или в YouTube ролик, где призовете или скажете людям о том, что вы собираетесь преподавать то или иное обучение или создавать такое обучение. И включите интересы этих людей в Facebook или в YouTube выберите свою аудиторию которая будет находиться рядом с вами выберите показы и запустите такую рекламу тогда именно через youtube и facebook и instagram к вам будут записываться и вас будут находить вообще я хочу сказать что продажа или искать людей через сам сайт очень сложно это чрезвычайно сложно сделать почему во всем мире количество сайтов, даже с вашей тематикой, даже по вашему региону, оно бесчисленное количество. А количество людей, которые ищут возможности пройти такое обучение, оно есть, но этих людей чрезвычайно сложно находить. Обычно это делается заведомо. То есть человек публикует что-то бесплатное, допустим, какой-либо пост, один, десять, сто постов, после чего выкладывает YouTube какое-нибудь объяснение того, чем вы занимаетесь, почему это необходимо, после чего начинает продвигать это в каких-то идиоматических группах, которые, в которых находят таких же людей. То есть это такой вопрос. Ни одного дня. То, что вы сделали, сайт, это очень хорошо. Теперь начните о нем говорить. Начните говорить в стримах в ТикТоке, начните говорить в прямых эфирах в Ютубе, в прямых или коротких эфирах, в шортсе. Старайтесь находить ключевые слова и так далее. Продажи через интернет это ну наверное искусство на сегодняшний день потому что приходится общаться с большим количеством таких же желающих продавать в интернет людей и э, сделать это с разгона на храпом и вот так скорее всего будет очень сложно мой совет начните продавать через instagram сделать это легче всего в instagram больше всего людей я являюсь поклонником youtube но дело в том что с youtube не так все легко в youtube нужно YouTube нужно завоевывать, наверное, так нужно сказать, очень долго. То есть это дело не одного дня. Вот смотрите, как это все работает. Очень часто человек создал 100 видео, опубликовал и думает, почему к нему не приходят и его не видят. Дело в том, что нужно для того, чтобы YouTube-канал хорошо работал у вас, для того, чтобы он э, создавал для вас имя, необходимо сделать так, чтобы у вас было 1000 видео. Смотрите, 1000 видео будет около 500 тысяч подписчиков. Будет у вас 2000 видео, будет у вас около миллиона подписчиков. Это в том случае, если ваши видео будут нерелевантными, то есть не будут иметь ярких названий и так далее. А если вы немного поработаете над тегами, над описаниями, и так далее. Почему так устроено? Один человек должен найти одно видео, а так из-за того, что видео многое, у них разные названия описания, такие видео будут видеть много людей, они будут попадать где-либо в каких-либо каталогах. Люди начнут находить, один человек может одно, два, три видео посмотреть на вашем канале. Из-за этого появляется там, тысяча человек, которые приходят и смотрят, потом 10 тысяч и так далее. Если у вас только 100 видео, ну таким бесплатно вы, скорее всего, канал не раскрутите.